Ну а что, я должен сейчас записать. А, привет всем коллегам, сетевикам, моим дорогим, любимым, моим гадким и ужасным, те, кто любит мою гадость. Я хочу сегодня вам рассказать о том, что очень помогает распустить структуру. Знаете так, что-нибудь сказал, и они разбежались, как тараканы при свете. Обязательно хамите людям. Люди обожают, когда им ханят. Они в этот момент обижаются, они могут даже уйти в другую сетевую компанию, но вам же на наплевать. В принципе, гордость она такая, а ладно, пусть идет в другой компании. Не важно, что он там станет топом, да, в другой компании. Самое главное, что мое эго, я нахамил, если человек на меня не так посмотрел, он не так выглядел сегодня, она пришла на 3 минуты позже на мероприятие. Бабах! Показывайте людям свой характер, это вам очень поможет в бизнесе. До встречи!